Сегодня мы отвечаем на вопрос, куда инвестировать деньги в 2020 году. На дворе практически 2020 год. И сегодня в этом видео мы разберем, во-первых, факторы, которые стоит учитывать в текущем экономическом цикле. И второе, я скажу, куда я точно не собираюсь инвестировать. Опять же, есть дисклеймер, это не прямой совет действия. Я просто рассказываю, делюсь своим опытом и делюсь своими наблюдениями. Вы можете следовать моим советам, вы можете их хейтить, вы можете говорить, что это ничего не работает, потому что путь инвестора – это личный путь каждого человека. И каждый решает, создавать ему пассивный доход или нет. Поэтому, если вам актуальны мои наработки, мои идеи, мои инструменты о том, куда инвестировать в 2020 году, смотрите это видео до конца, как обычно ставьте лайк авансом и поехали! Первое, давай начнем с тех факторов, которые стоит учитывать и почему 2020 год будет отличаться от всех предыдущих годов. Чем? Ну первое 2020 надо понимать, что это юбилейный год, поэтому это лучшее время для того, чтобы начать инвестировать. Если серьезно, то сейчас идет экономический цикл, который самый длинный после Второй мировой войны. Экономический цикл на той цикл, циклы, что они будут заканчиваться. То есть весь вот этот период роста, как бы мы ни старались накачать экономику деньгами, как бы не снижали ключевую ставку, он когда-либо закончится. Второй фактор, что нужно понимать, сейчас деньги очень дешевые, центробанки печатают деньги. Центробанки снижают ключевые ставки для того, чтобы экономика продолжала расти, потому что текущий экономический цикл, несмотря на то, что он самый длинный, он показывает очень небольшой рост там порядка 2,6% процентов ежегодный рост экономик. это очень мало на самом деле потому что были и более прорывные результаты поэтому центробанки всего мира стараются и правительство всего мира стараются стимулировать экономику чтобы этот цикл длился как можно дольше причем многие считают то что он будет бесконечным но ребят поверьте Глядя в историю, глядя на то, как работает экономика, это не так. Поэтому отсюда выстраивайте свои стратегии. Знайте, что рынки, которые накачаны спекулятивным капиталом, фондовые рынки и так далее, они будут сдуваться. Снижение ставок по депозитам происходит выдавливание выдавливании накопителей. Если ваши деньги лежат на депозите и вы уже стали чувствовать себя некомфортно, знаете, то что против вас идет целенаправленная работа, низкая ключевая ставка снижает ставки по депозитам, поэтому вам приходится искать спасение в облигациях федерального займа, еще в чем-то. И эти, кстати говоря, инструменты работают, у нас есть видео на канале, первое, про токсичные депозиты, посмотрите их обязательно, потому что там мы как раз эту тему разбирали, и там же мы разбирали тему ОФЗ облигации федерального займа. Кстати говоря, при снижении ключевой ставки доходность облигаций будет расти, и это тоже на самом деле клево, поэтому обратите внимание на этот инструмент. Четвертый фактор, который стоит учитывать, это ужесточение контроля и администрирования, то есть сокращение неких серых зон, в которых вроде бы вы не нарушали закон, но при этом есть какая-то неопределенность в законодательстве, то есть рамки сужаются, контроль усиливается, и поэтому будьте готовы тому, что следующий год инвестиций – это год инвестиций в белой зоне. Все налоги платим, все делаем на законных основаниях, устраняем все недочеты и работаем в белую. Follow the money. Мы переходим на английский. Очень просто. Следуй за деньгами. Ищи рынки, которые будут расти в кризис, которые будут расти при сужении экономики. Да? И находи способ, как на них работать. Сбалансированный портфель один инструмент не поможет. Ребят, нужно четко понимать, что куда инвестировать это не вопрос инструмента, а вопрос стратегии. В каких пропорциях, какую сумму, на какой срок в какие инструменты вы будете инвестировать, как вы будете защищать капитал для того, чтобы достичь первой точки финансовой безопасности, точки финансовой свободы и следующей точки финансовой независимости. Только в такой последовательности конкретные инструменты, в них проблема один сработал, второй сработал, третий сработал, четвертый потерял все ваши деньги, вы начинаете сначала. Вам просто не хватит времени для того, чтобы создать значительный капитал. Важно понимать, что мой портфель, мы сейчас перейдем к конкретным инструментам, это не ваш портфель, поэтому вы должны просто для себя сделать важные выводы. Первая часть нашего обзора я хочу рассказать вам о том, куда точно не стоит инвестировать. Первое, то что я не планирую инвестировать в новостройки на начальном этапе. Это проблема которая может стоить вам просто ипотеки и недостроенного жилья. То есть часто в кризис происходит так, что многие новостройки замораживают строительство, и компания застройщик уходит в банкротство. Так было ранее, и, скорее всего, это будет продолжаться сейчас, несмотря же на те меры, которые принимает государство в этом направлении. Второе, я не планирую покупать акции публичных компаний на фондовом рынке. Не потому, что мне не нравится фондовый рынок, ребят. Потому что мой горизонт инвестирования в акции, он гораздо длиннее, чем окончание экономического цикла. То есть я понимаю то, что если даже в 2020 году не будет коррекции рынка, если даже в 2021 и даже в 2022, я все равно готов подождать 2023, 2024 и 2025 годов, для того чтобы накопить достаточную сумму денег, к примеру, инвестирования в займы с обеспечением недвижимостью ликвидной, да, для того, чтобы в 2024 году пойти и купить подешевевшие акции на рынке. То есть моя стратегия, что я знаю, то, что в течение следующих нескольких лет будет обязательно коррекция фондового рынка. Соответственно, опять же, это моя гипотеза. Кстати, если вы думаете то же самое, палец вверх и пишите свои комментарии по этому поводу, как вы думаете, когда начнется следующая коррекция фондового рынка и сколько еще. Мировое правительство сможет выдерживать экономику от рецессии. Делитесь своим мнением в комментариях, будет интересно послушать. И третье. Я точно не планирую инвестировать в депозиты. Во-первых, у нас было видео на канале. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите. И сейчас, буквально на днях, пришла информация, что депозиты обновили свои исторические минимумы за последние 10 лет. Естественно, это связано с ключевой ставкой который постоянно снижает ЦБ. Соответственно, куда стоит инвестировать? Если эта тема актуальна, пишите в комментариях. Мы на днях буквально планируем выпустить следующий обзор. Также напишите, какие инструменты вы хотели бы, чтобы мы разобрали более подробно. Оставайтесь с нами, увидимся в новых уроках.